Мы так рады, что вы с нами сегодня на программе «Иисус Целитель». И Он на самом деле Целитель. И не только. Он помогает нам с нашим умом. Он ответ для нашего ума. Бог повел нас учить на тему ума. И я в восторге от этого. Потому что нам всем нужно научиться умело, искусно хранить здравый ум. Аминь. В качестве основного места Писания мы используем 2 Тимофею 1.7. Ибо Бог не дал нам духа страха, но Он дал нам духа силы и любви и здравого ума. Это принадлежит вам во Христе. Здравый ум ⁇ часть вашего наследства. И вам нужно умело распознавать, что враждебно здравому уму потому что ум – врата Духа. Предположим, вы сидите в церкви, и пастор проповедует что-то, а вы мысленно говорите «я в это не верю». Тогда то, что он проповедует, не может проникнуть в ваш Дух, потому что ум отвергает это. Так нам нужно поступать с мыслями врага. Когда он что-то предлагает, ответьте, я в это не верю, и это не сможет обосноваться в вас. Аминь. Мы говорили о том, что ум — это основное поле битвы дьявола. Он наносит удары на арене ума, потому что только там он искусен. А вера находится на арене духа. Она обитает в вашем духе. И дьявол хочет увести вас от веры, а потому пытается заманить вас на арену ума. Дьявол знает, когда вы подключены к вере, ему не победить. Ему никак не взять верх. Аминь. Что говорит слово? «Сия есть победа, победившая мир. Вера наша». То есть, наша победа ждет проявления нашей веры. И когда враг хочет нас обокрасть, ему нужно увести нас от веры. Поэтому он старается затянуть нас на арену ума, создавая суматоху, сумятицу в мыслях. И нам нужно научиться противостоять этому, отвергать это запрещать это в своей жизни. Аминь. Если дьяволу удастся удержать нас на арене ума, он сможет нас побить, потому что вера не обитает в уме, она обитает в нашем духе. Однако ум должен быть приведен в согласие со словом, в согласие с верой, которая в духе, чтобы вера могла беспрепятственно течь из духа. При неправильном мышлении, хотя у нас в сердце есть вера, она не сможет течь так, как должна, потому что ум, спорящий с ней, приводящий против нее доводы, не позволяющий ей течь, остановит поток веры. Обновляя же ум словом Божьим, мы приводим свои мысли в согласие со словом. Тогда мысли соглашаются с верой, которая в духе, и она может течь беспрепятственно. Аминь. Иисус научил нас, что делать, когда приходят неправильные мысли, когда в нашем уме звучит голос врага, обстоятельств, симптомов, любого противостояния, атакующего ум. В 4 главе Луки во время искушения в пустыне Иисус продемонстрировал нам свою политику поведения в отношении дьявола. И вот в чем она заключалась. Написано. Иисус показал нам пример. Как следует отвечать врагу? Отвечать на неправильные мысли. Невозможно перехитрить неправильные мысли. Невозможно одолеть неправильные мысли при помощи мыслей. С мыслями нужно бороться при помощи слова, отвечая им словом. Враг хочет захватить умственную жизнь. Как? Пытаясь внедрить неправильные мысли. Иисус Отнял силы у начальств и властей. Единственная сила, оставшаяся у дьявола, это сила убеждения. Он просто предлагает что-то, но он не может это воплотить, не добившись вашего согласия. Аминь? Пару эпизодов назад я уже цитировала полюбившиеся мне слова Глории Копланд. Дьявол не может делать с вами все, что ему захочется и когда захочется. Если бы он мог, почему бы ему просто не сделать это? Зачем ему сначала обманывать вас? Видите ли, неправильное мышление пытается обманом увести вас от веры, которая в сердце, затягивая вас на арену, аренума. Враг хочет обманом увести вас от слова. Например, дьявол угрожает кому-то, ты потеряешь свой дом. Если он способен исполнить эту угрозу, почему бы ему просто это не сделать? Зачем ему вообще обсуждать это с вами? Зачем он пытается внедрить эту мысль? Потому что он не может ничего сделать, не добившись вашего согласия. Так что он пытается внедрить свои мысли, чтобы уже вы наделили их своей властью. Ведь у дьявола нет власти над нами. Аминь. Итак, он пытается внедрить мысли в нашу умственную жизнь. Как узнать, что мы их приняли? Мы прокручиваем их снова и снова у себя в уме. Но то, что дьявол предлагает мысли, не значит, что мы обязаны их принять. Вот тут уместна агрессивность. «Я тебя не впущу». Аминь. Зачем ему внушать нам неправильные мысли? Потому что мысли неправильно, мы будем верить неправильно, а вере неправильно, мы будем говорить неправильно. А получив наши неправильные слова, Он сможет совершить неправильные действия против нашей жизни. Когда мы говорим правильные слова, их осуществляет Бог. А говоря неправильные слова, мы открываем дверь, чтобы враг мог их осуществить. Аминь. Все начинается с умственной жизни. Аминь. «Знайте, будучи Детем Божьим, вы имеете абсолютную и полную власть над всем, что враг пытается сделать против вас. Стойте на своем, не поддавайтесь на его улов». Я уже упоминала четвертую главу Луки. Там мы видим, как Иисус, исполненный Духа, возвратился от реки Иордан, где только что крестился у Иоанна Крестителя. В Луки 4.1 сказано, что Иисус, исполненный Духа, был поведен Духом. Куда? Он был поведен в пустыню для искушения. Не Бог искушал Его, но Дух повел Его туда, и враг искушал Его. И Иисус проявил мастерство. Аминь. У нас есть пример. Он показал нам пример, как относиться к сезонам искушения. И я хочу поговорить с вами о сезонах. Потому что дьявол пытается внушить людям. Ну вот, видишь, ты ответил словом, и ничего не изменилось. Очевидно, у тебя недостаточная веры. Или твоя вера не работает, слово не работает, твоя власть не работает. Послушайте, Библия говорит, что Иисус был там 40 дней и 40 ночей. Когда Иисус в первый раз ответил врагу, дьявол не ушел. Хотя Иисус поступил правильно, Он ответил правильно. Потом пришло следующее искушение. Иисус снова поступил правильно, но дьявол все равно не ушел. То, что Он не уходит сразу, не значит, что вы поступаете неправильно. Бывает сезон искушений, сезон противостояния. Просто продолжайте делать то, что правильно. Аминь. Не выходите на арену ума, думая, может быть, у меня недостаточно веры. Почему слово не работает? Видите ли, мы оплошно измеряем все течением времени. Послушайте, вере незнаком календарь, вере незнакомы часы, ей знакомо слово. Аминь. Это земной человек, знаком с календарем и часами, и неосмотрительно измеряет свою победу течением времени. Это оплошность. Это оплошность, потому что вера укоренена в Слове, и она отказывается колебаться. И в первый же раз, когда дьявол искушал его, Иисус поступил правильно. Он все сделал правильно. Но заметьте, Он не сразу вышел из того сезона. Так что, как бы долго не длился сезон, Просто каждый день продолжайте отвечать правильно, говорить правильно, мыслить правильно. Продолжайте питаться словом, держаться за слово, и не позволяйте часам или календарю поколебать вашу веру. Что сказано в евреям? Что мы верой и долготерпением наследуем обетование. Слово «долготерпение» относится к течению времени. Заметьте, Верой и долготерпением мы наследуем обетование. Не только верой, верой и долготерпением. Мне понравилось кое-что еще, что сестра Глория Коплан сказала много лет назад, и я взяла это на заметку. Без терпения вера сдастся. Терпение наделяет веру стойкостью. Она не остановится и переживет любое противостояние, потому что вы терпеливы. Аминь. Верой и долготерпением. Иисус противостоял. Он отвечал дьяволу в пустыне искушения. И дьявол не ушел сразу. Но Иисус был терпелив. Аминь. Он не начал сомневаться в Боге, в истинности Слова, в собственной вере, в том, что Он Сын Божий. Потому что дьявол постоянно говорил, «Если ты Сын Божий». Он не сомневался в этом только потому, что дьявол не ушел, как только Он Ему ответил. Настоящая умелая вера не ждет, пока уйдет дьявол, чтобы наконец обрести покой. Настоящая вера спокойна прямо пред лицом противостояния, испытаний. Это победа. Это победа. Именно так поступил Иисус. Он просто стоял на Своем. И вот что я хочу, чтобы вы поняли. То, что испытание затянулось, не значит, что слово не работает. То, что испытание продолжается какое-то время, не значит, что у вас нет веры. Если вы рождены свыше, вера Божья внутри вас. Укрепляйте эту веру, питайте ее, используйте, тратьте ее. Однако важно понять, что вера не бездонный источник, то есть, Тратя веру, нужно и пополнять ее, постоянно питать ее. Аминь. Итак, если вы будете стоять на своем и противостоять дьяволу, будь то долго или коротко, дьявол убежит от вас. Аминь. Он убежит. Так что не позволяйте течению времени заставлять вас сомневаться в Боге. Когда что-то идет не так, сомневайтесь в дьяволе. Верно? Не сомневайтесь в Боге, не сомневайтесь в Слове. Дьявол достоин сомнения, но не Бог. Аминь. Мы сомневаемся в дьяволе. Аминь. Иакова 4, 7. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу. Смотрите, «и убежит». Но обратите внимание на первую часть этого стиха «Итак, покоритесь Богу». Ваша власть не будет полноценно работать, как должна, если вы находитесь вне воли Божьей. Люди часто не понимают, что самое безопасное место – это воля Божья. А значит, вам должно быть важно, что Бог говорит о вашей жизни. Если мы отклоняемся от Божьего плана, наша власть не работает как следует. Почему? Потому что мы не покорны Богу. Вот о чем сказано в Иакова 4.7. Покоритесь Богу, а уже затем противостаньте. У вашей власти будут максимальные результаты, когда вы будете покорны Богу. Невозможно покориться Богу, не покоряясь Его воле, так? не покоряясь Его плану для вашей жизни. У Него есть план для каждого из вас. И я вам скажу, это великий план. Откуда мы это знаем? Потому что Бог никогда не планировал ничего, что не было бы великим. Итак, воля Божья – это то место, где наша власть работает беспрепятственно. Поэтому, если какие-то проблемы не перестают вам досаждать, проверьте, согласились ли вы с волей Божьей для вашей жизни, исполняете ли вы ее, подчиняетесь ли вы Богу. Покоритесь Богу. Посмотрите, Бог не будет вас покорять. Вам самим нужно покориться. Это не Божья задача. Это наше дело – покориться, привести себя в согласие, подчиниться лидерству и руководству Божьего плана и Его воли для нашей жизни. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Часто люди противостоят, и ничего словно не сдвигается с места, потому что они не соглашаются с волей Божьей. Например, человек говорит, «Я не знаю, воля ли Божья мне исцелиться». И когда он противостоит дьяволу, тот не уходит, Потому что этот человек не покорился воле Божьей относительно исцеления. Понимаете? Вам понятен этот пример? То есть, дело не только в понимании и согласии с его волей для вашей личной жизни, но и в согласии с его записанной волей для всех его детей, с его общей волей. Слово... Это его воля для всех его детей. А Дух Божий говорит вам конкретные вещи, относящиеся к вашей жизни. Например, Слово Божие говорит, что Бог восполнит все ваши нужды. Это сказано даятелю, который щедр в своем даянии, который жертвует неоднократно. Слово говорит, «Бог мой восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». И одна из нужд любого человека — это дом, так? «Если вам нужен дом, верьте Богу о доме». Но что, если вы не верите, что Бог восполняет все ваши нужды? Вы думаете, «Я не уверен, что могу позволить себе дом, что Бог даст мне дом». И пытаясь противостоять этим мыслям сомнения, не будучи согласны со словом, вы согласитесь с этими мыслями. «Возможно, для меня нет дома, нет Божьего обеспечения. Поэтому покоритесь Богу». Бог говорит, что Он восполнит всякую нужду вашу. Это для всех Его детей. Он говорит это всем Своим жертвенным, щедрым детям. Но в Слове не сказано о том, какой дом. Такую конкретику дает Дух Святой. Поэтому нам нужно соглашаться не только с написанным словом, но и с произнесенным словом, о чем Дух Божий говорит с вами. Над чем Он работает в вашей жизни, согласитесь с этим. Согласитесь с тем, что Он говорит вам индивидуально и конкретно для вашей жизни, и противостаньте дьяволу, и он убежит. Согласитесь с написанным словом, согласитесь с тем, что Дух Божий говорит конкретно вам, и тогда противостаньте. Здесь не сказано «противостаньте дьяволу и убежит». Здесь сказано «покоритесь Богу, противостаньте дьяволу». Это взаимосвязанные вещи. Вот почему люди говорят, «Пастор Нэнси, я отвечаю тревожным мыслям, страху, я отвечаю на все угрозы, которыми враг атакует мой ум, но облегчение не приходит». Ну, проверьте, подчиняете ли вы свою умственную жизнь Богу, покоряетесь ли вы Ему и соглашаетесь ли вы с планом Божьим, с Его Словом, в согласии ли вы с этим. Каждый раз, когда мы не соглашаемся с Богом, мы оставляем открытую дверь для врага. Аминь. Знаете, когда мы стоим на Слове, когда мы в согласии с Богом, каждое нападение врага мы отразим, и он убежит. Мы не противостоим ему своей силой. Мы во Христе и противостоим ему той властью, которая принадлежит нам во Христе. Мы не делаем это человеческими усилиями. Мы делаем это, будучи во Христе. Аминь. Потому что мы знаем, что Иисус отнял силы у врага, Колоссянам 2.15, отняв силы у начальств, то есть у них ничего не осталось, никакого оружия. Отняв силы у начальств и властей, Иисус властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. В других переводах этого стиха сказано, что дьявол и все злые духи были полностью поражены, они были сведены на нет, превращены в ничто, от них ничего не осталось. Аминь. А в предыдущей главе этого же послания, в Колоссянам 1.13 сказано Избавившего нас. Посмотрите, это прошедшее время, Бог уже избавил нас. Мы не пытаемся избавиться. Если вы не знаете, как жить в том избавлении, которое вам уже принадлежит, вам может понадобиться чья-то помощь чтобы кто-то возложил на вас руки и помог вам преодолеть определенное противостояние, благословил вас, помолился за вас. В этом нет ничего плохого. Но наступает момент, когда вы соглашаетесь со словом. Погодите-ка, я уже избавлен. Аминь? Я уже избавлен. Бог уже избавил нас. Это свершившийся факт. Он уже избавил нас от власти тьмы. И уже ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Это значит, что мы больше не под властью дьявола. Он лишен всякой силы вредить нам. Если мы этого не знаем, то дьявол воспользуется нашим неведением, дающим ему доступ для действий против нас. Аминь. Мы больше не под властью царства дьявола. Мы теперь в Божьем царстве, под его властью. Аминь. Послушайте, когда Иисус отнял силы у начальств и властей, когда Он победил дьявола, Он сделал это не для себя. Он не был в рабстве у дьявола. Он сделал это для нас. Это мы были в рабстве. Аминь. Иисус сделал это для нас. Поэтому мы противостоим дьяволу не на основании чего-то, что сделали мы. Мы противостоим дьяволу на основании того, что сделал Иисус, на основании Его победы. Аминь. Мы не делаем это своими силами. Так часто люди думают, «Я недостаточно силен, чтобы пройти через это». Вы не противостоите Ему собственными силами. Но на основании того, что сделал Иисус. Аминь. Как только человек рождается свыше, эта власть действует для него. Аминь. Не нужно ходить с Богом годами, прежде чем ваша власть начнет действовать для вас. Аминь. Победив дьявола и лишив его власти вредите нам, Иисус передал победу нам. Так что победа принадлежит нам, но не мы одержали ее. Иисус одержал ее для нас и передал нам. Аминь. И теперь нам важно понять, что мы не пытаемся победить дьявола. Тут многие заблуждаются, думая, что им нужно бороться с дьяволом. Я не призвана бороться с дьяволом, вы не призваны сражаться с дьяволом. Иисус уже поразил его. Единственная борьба, которая нам поручена в Слове, это подвязаться добрым подвигом веры. Если вы вяжетесь в неправильную борьбу, это будет проигрышная борьба. Не вступайте в битву с беспокойством. Беспокойство вас побьет. Если вы попытаетесь бороться с Ним на равных в своей умственной жизни, не вступайте в борьбу с беспокойством, со страхом, не вступайте в борьбу с депрессией. Это не те битвы, в которых нам нужно сражаться. Нам следует подвязаться добрым подвигом веры. Что это значит? Мы понимаем, что Иисус одержал победу за нас, и не пытаемся одержать победу, а храним ее, стоим, в своей победе. Послушайте, Иисус предоставил нам основание, чтобы стоять в победе. Все, что нам противостоит, пытается сдвинуть нас с этого основания. Не покидайте свою победную позицию, территорию победы. Она вам принадлежит. Мы в победившей армии. Мы пользуемся победой, которую Иисус одержал для нас. Мы не пытаемся завоевать ее. Мы никогда сами не смогли бы победить врага. Вот почему Иисус пришел и победил его за нас. Мы не могли сами победить врага. Но Иисус одержал победу, а затем передал ее нам и сказал, «Я гарант этой победы, применяйте эту победу, провозглашайте ее, заявляйте об этой власти, а я подкреплю ее силой, которой я победил врага». Сила, которой я победил врага, является гарантом того, что эта победа вам принадлежит. Провозглашайте ее, а моя сила вас поддержит. Аминь. Аллилуйя. Помните, что сказал Иисус? Все даю вам власть. Луки 10:19. Иисус сказал: Все даю вам власть. Даю вам власть. Наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью и ничто не повредит вам. Я хочу, чтобы вы кое-что осознали. Иисус сказал. «Я даю вам власть наступать на змеи и скорпионов, потому что вам встретятся змеи и скорпионы». То, что у вас есть вера, не значит, что враг оставит вас в покое, он будет приходить. Но обратите внимание, что Иисус сказал делать, для чего нам власть? Наступать на них. Что означает слово «наступать»? Я посмотрела это слово в словаре, оно также означает «перешагивать». Иисус говорит, «Я уполномочил вас перешагивать через все, что делает дьявол, и продолжать идти дальше». Вот что он имеет в виду. Зачем перешагивать через что-то, чтобы идти дальше? Но часто дьявол атакует, воздвигает препятствия на пути. И люди прямо перед ним останавливаются. Они застревают перед препятствием, ошибочно уделяя ему внимание. Остаются там и бесконечно борются с дьяволом. Вам не нужно бороться с дьяволом. Вы уполномочены перешагнуть через его стратегию и противостояние и пойти дальше. Зачем враг нам противостоит? чтобы помешать нашему продвижению. Мы продвигаемся вперед, а Он пытается нас остановить. Он пытается помешать нам двигаться вперед по плану Божьему. Он пытается остановить наше продвижение в том, для чего мы рождены, устраивая препятствия, чтобы сдержать наше развитие. Но мы уполномочены перешагнуть через них и продолжить идти вперед. Аминь. Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы так рады, что вы с нами сегодня. Послушайте, я в восторге от слова, а вы? И именно тогда оно работает для нас так. Вместе со мной в студии находятся слушатели, и мы рады, что вы к нам присоединились. Мы приглашаем вас стать учениками. Слушая учение, высвобождайте свою веру. Подключайте ее к слову, которое слышите. Аминь. Мы учим об уме, потому что Дух Божий поставил на этом акцент в этой серии эпизодов. И для нас это большая радость. В качестве основного места писания мы используем 2 Тимофею 1.7. Бог не дал нам духа страха, но Он дал нам силу или власть, любовь и здравый ум. И нам нужно применять свою веру, чтобы жить в том, что Бог нам дал. Что входит в наше наследство? Конечно, исцеление ⁇ часть нашего наследства, так? процветание, радость, девять плодов Духа – все это наше наследство. Но не забывайте и о том, что чудесный, здравый ум – тоже часть нашего наследства. И нам нужно научиться умело обращаться со своим наследством, чтобы наслаждаться его преимуществами. Нам нужно научиться жить в здравом уме. И, перенимая мысли Слова, мы обновляем свой ум и начинаем распознавать, какие мысли присущи здравому уму, а какие нет. Если бы не Слово, мы бы даже не знали, как мыслит здравый ум. Аминь. Итак, обновлять свой ум Словом — это перенимать Божий образ мышления. Всякий раз, когда наше мышление противоречит тому, что говорит Слово Божье, мы откладываем свой образ мышления и перенимаем Божий образ мышления. И это преображает нашу жизнь. И чтобы успешно и умело пользоваться здравым умом, данным нам Богом, нам нужно противостоять всему, что восстает против здравого ума. Страху, сомнениям, депрессии. Все это враг использует, чтобы противодействовать нашему здравому уму. И мы должны противостоять этому, применяя свою власть. В предыдущем эпизоде мы уже читали Якова 4,7, где сказано, «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Покоряясь Богу, мы соглашаемся с Богом. Покориться Ему значит согласиться с Его Словом. Согласиться с тем, что сказано в Его Слове. Покориться Богу также значит согласиться с Его планом для нашей жизни. У Него есть план для каждого из нас. И чтобы наша власть действовала беспрепятственно, нам нужно удостовериться, что мы в воле Божьей, так, что мы ходим во свете Слова. И мы уже говорили об этом в предыдущем эпизоде, поэтому мы не будем на этом останавливаться. Я просто хочу еще раз процитировать что Иисус отнял силу у начальств и властей, властно подверг их позору, полностью сокрушил их. И послушайте, не только сам дьявол противился воскрешению Иисуса. Каждый демон противился Его воскрешению. Вот почему Иисус был вознесен превыше всякого начальства и власти, потому что они все противились Ему. Но их всех было недостаточно, чтобы остановить силу Божью, воскресившую Его. Аминь. Иисус полностью и окончательно отнял у них силы. Единственная сила, которая осталась у дьявола, это сила убеждения. Он предлагает что-то нашему уму, и если ему удается добиться, чтобы мы в это поверили, он получает доступ в нашу жизнь. Мысля правильно, мы закрываем дверь для врага. Враг пытается внедрить неправильное мышление, потому что только так он может получить доступ для действий против нас. В Колоссянам 1.13 слово говорит, что Бог уже избавил нас от власти тьмы, и Он уже ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Что это значит? Мы больше не под властью дьявола. У Него нет никакой власти над нами. Сколько бы Он ни пытался доказывать, что она у Него есть, это не так. Но нам нужно применять принадлежащую нам власть. И я уже говорила в предыдущем эпизоде, что вы не призваны бороться с дьяволом. Иисус уже сразился с ним. Иисус уже одержал над ним полную победу. Единственная борьба, которую Слово предписывает христианину, это добрый подвиг веры. Аминь. Не вступайте в неправильную борьбу. Не вступайте в умственную борьбу. Не вступайте в борьбу с беспокойством, со страхом. Это не ваша борьба. Ваша борьба — это добрый подвиг веры. Почему он добрый? Потому что это выигрышная борьба. Потому что вера всегда побеждает. Сия есть победа, победившая мир вера наша. Нам нужно пребывать в вере, быть подключенными к вере, которая в нашем духе, и говорить слова веры. Из духа, не просто из ума. Можно совершать исповедания из ума, и они ничего не дадут. Нужно, чтобы с ними соглашалось сердце чтобы к ним была подключена вера, тогда они достигнут цели. Не просто пустые исповедания, а исповедания в вере. Аминь. Так поступая, мы применяем свою победу. Вот что такое подвязаться добрым подвигом веры. На самом деле, битва веры — это битва слов. Это битва слов. Когда приходят симптомы, подвязайтесь подвигом веры, ведите битву слов, отвечайте симптомам, говорите им «нет». Когда приходят тревожные мысли, отвечайте им «вот что такое подвязаться добрым подвигом веры». Добрый подвиг веры – это битва слов. Это отказ сдвинуться со Слова Божьего. Это хранение Слова в своих устах, чтобы вам не противостояло. Аминь. Итак, Иисус выиграл битву за нас, Он одержал победу за нас, и Он полностью, окончательно уничтожил врага. Аминь. Но и у нас есть своя часть, своя роль в победе. Она заключается в применении той победы, которую Иисус одержал для нас, в том, чтобы не позволить украсть ее у нас. Нам нужно практиковать свою победу. Знаете, законы нашей страны записаны в книгах. И у нас есть полицейские. Полицейские не пишут законы. Они не принимают решения о том, какие законы вступают в силу. Все, что они делают, это следят за соблюдением закона. Вот и все. Почему нужны сотрудники правоохранительных органов? Потому что, хотя законы записаны в книгах, есть люди, которые намеренно нарушают эти законы. Так вот, ваша победа записана в книге. Аминь. Но враг пытается противостоять закону победы, закону Духа Жизни во Христе Иисусе. Дьявол пытается противостоять этому, но вы – страж закона. Вам не нужно писать законы. Бог уже определил, что закон веры побеждает. Аминь. Мы лишь следим за соблюдением законов, которые уже написаны в книге. Аминь. В небесной книге. В Слове Божьем мы лишь их применяем. Вот в чем наша задача. Мы не пытаемся победить, мы лишь применяем то, что уже завоевано. Аминь. Люди говорят, ну, если мне принадлежит победа над врагом, почему же он меня атакует? Потому что его еще не посадили. Не каждый нарушитель закона находится за решеткой. Не правда ли? Даже в нашем обществе не каждый, кто нарушает закон, оказывается за решеткой. Вот почему нужны сотрудники правоохранительных органов, чтобы разбираться с теми, кто нарушает закон. Настанет время, когда дьявол будет заперт и отрезан от общения с людьми. Но до этого времени нам придется противостоять ему. Мы стражи закона в своей собственной жизни. Никто другой не может следить за соблюдением закона в нашей жизни, даже наш пастор. Пастор просто учит нас о власти, которая принадлежит нам, как стражам закона в своей жизни. Но он не может применять ее за нас. Аминь. Сотрудники правоохранительных органов не сами наделяют себя полномочиями. За ними стоит либо округ, либо штат. За ними стоит высшая власть. Знайте... Когда вы применяете закон, не вы за ним стоите. За вами стоит власть имени Иисуса. Аминь. Власть, принадлежащая вам во Христе. И когда вы ее применяете, она работает. Знаете, сотрудникам правоохранительных органов выдают значок. Не так ли? Зачем? Чтобы общество видело символ власти. Что является нашим символом власти? Имя Иисуса. Аминь. Это наш знак власти. У полицейского, у сотрудника правоохранительных органов, также есть форма. Какая у нас форма? Мы облекаемся во всеоружие Божье, так? Это наша форма. И у нас есть значок, имя Иисуса. Мы его надеваем, мы его используем. Если полицейский встал с утра уставшим, он недостаточно отдохнул или чувствует слабость, симптомы в теле. Он не думает, возможно, сегодня мои попытки охранять закон будут безуспешны, потому что я так себя не чувствую. Я не на высоте. Я не в лучшей форме его власть все равно действует. Даже если он еле выполз из постели, его власть все равно действует. Аминь. Как бы он себя не чувствовал. Вот почему мы не руководствуемся чувствами. Мы не складываем свою власть только потому, что чего-то не чувствуем. Полицейский встает, надевает форму и значок, как бы он себя не чувствовал. И знаете что? Его власть все равно действует. Даже когда вы не чувствуете того, что хотелось бы, ваша власть все равно действует. Аминь. Так что используйте свою власть, и небо вас поддержит. В предыдущем эпизоде мы рассматривали Луки 10.19, и я хочу еще раз обратиться к этому стиху. Я не успела сказать все, что хотела по этому поводу. Луки 10.19. Иисус говорит нам кое-что все даю вам власть Иисус говорит нам Я даю вам власть наступать на змей и скорпионов это значит что они придут змеи и скорпионы придут это символы противостоящих вам сил то, что у вас есть вера, то, что вы принадлежите Богу, не означает, что противостояния не будет. Вы будете сталкиваться с сопротивлением. Но Иисус говорит, «Я даю вам власть наступать на змей и скорпионов, не убегать от них, не прятаться от них, не бездействовать против них». У того, чему вы не противостоите, есть разрешение остаться. Не забывайте об этом. Иисус уполномочил вас не для бездействия. Он уполномочил вас, чтобы вы использовали свою власть. Итак, все, даю вам власть наступать на змей и скорпионов». Не бездействуйте, наступайте на них, наступайте. Одно из значений английского слова «наступать» в обычном словаре – это «перешагивать». Чего добивается дьявол, противостояв вам? Он пытается заблокировать ваше продвижение. Он пытается помешать вам двигаться вперед. И Иисус говорит, что власть нужна для того, чтобы продолжать двигаться вперед. Используя свою власть, вы можете продолжить продвигаться. Многие люди при появлении сопротивления перестают продвигаться вперед. Они перестают продвигаться в вере, в Божьем плане потому что столкнулись с противостоянием. Так перешагните через это противостояние и продолжайте идти. Помните, Иисус пришел в свой родной город Назарет, и Он хотел совершить там то же, что и в других городах, продемонстрировать ту же силу среди людей в Его родном городе. Но из-за их непочтения по отношению к Нему и неверия Написано, что он не мог совершить там великих дел. Он даже вошел в синагогу в субботний день, ему подали книгу пророка Исаи, и он раскрыл и прочитал ее там, где написано Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим. Он перечислил все, что должно было совершить то помазание, которое было на нем. И заметьте, все не сказали, «О, слава Богу, помощь пришла! Ответ пришел!» Нет, они разозлились на Него. Они противостали Ему. Сказано, что они повели Его на вершину горы, чтобы столкнуть Его с обрыва. И что Он сделал? Написано, что Он просто прошел посреди них. Что Он сделал? Он перешагнул. Он не позволил их противостоянию остановить Его продвижение. Это одно из первых мест, где он объявил о помазании, которое было на его жизни и что оно должно совершить. И стратегия врага заключалась в том, чтобы не дать ему больше об этом проповедовать. И знаете, что сделал Иисус? Он проповедовал в каждом городе, куда приходил. Люди в его родном городе пришли в ярость, но это не помешало ему продолжать проповедовать. Кто бы ни злился на истину, продолжайте проповедовать ее. Змеи и скорпионы приходят, чтобы заблокировать ваше продвижение, чтобы помешать вам двигаться вперед, чтобы остановить вас. «Перешагните через них и продолжите идти». Именно так поступил Иисус, оказавшись у обрыва. Написано, что Он просто прошел посреди них. В одном переводе сказано, что Он исчез и появился в другом городе. Как бы там ни было, Он продолжил идти. Вот в чем суть. Власть дана вам, чтобы продолжать идти. Не сдавайтесь и не прекращайте идти вперед по плану Божьему, только потому, что что-то вам противостоит. Просто используйте свою власть и игнорируйте то, что идет против вас. Применяйте власть, игнорируйте противостояние и продолжайте идти вперед. Аминь. Наступайте на змей, наступайте на скорпионов. Аминь. У меня был любимчик среди моих собак. А любимчики, знаете ли, получают привилегии. Так? И он очень много времени проводил в доме. Очень много. И вот мы переехали в другой дом, и муж сказал: я не хочу, чтобы этот пес так много времени проводил в доме. Я такая: я не совсем с этим согласна, но я уже не позволяла ему так часто заходить в дом. А пес думал: мое место в доме. Он был так научен: мое место там. И видя, что я возвращаюсь из офиса, или откуда-то еще, он ложился поперек гаражной двери, прямо там, где мне нужно было заходить из гаража в дом. Он ложился прямо там. Он думал, «Раз меня не пускают, то тебе будет сложно пройти мимо меня. Ты будешь вынужден меня заметить». И вот, я несу свои вещи, у меня всегда куча сумок. У кого из вас также? У меня всегда так много вещей с собой а он не сдвигается с места. Ну, я не стала ждать, пока он уйдет с дороги. Я просто перешагнула через него, вошла в дом и оставила его снаружи. Вот о чем здесь речь. Когда вы продвигаетесь, дьявол выставляет блокаду, всевозможные заграждения на пути вашего продвижения. Он хочет удержать вас от продвижения вперед. Он хочет удержать вас от дальнейшего продвижения по Божьему плану. И нам сказано, что делать. Не ждите, пока Он оставит вас в покое. Не ждите, пока змеи и скорпионы уберутся с дороги. Перешагните через них и продолжайте идти. Аминь. Итак, в Луке 10, 19 Иисус сказал, Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов». Посмотрите, «и на всю силу вражью». Что делать со всей силой вражьей? Наступать на нее» перешагивать через нее и продолжать идти, чтобы это не была за сила. Продолжим читать. «Наступайте на змей и скорпионов и на всю силу вражью, посмотрите на следующую фразу, и ничто не повредит вам». Послушайте, «ничто не повредит вам». Люди говорят, «Ну, пастор Нэнси, я знаю христиан, которым что-то вредит. Они страдают от недостатка». Они страдают от раздоров дома, они страдают от симптомов, от болезней немощи. Послушайте, нельзя просто цитировать эту часть стиха, и ничто не повредит мне. Цитировать только эту часть стиха неправомерно. Многие люди, сталкиваясь с чем-то, говорят: ничто не повредит мне. Если вы перестаете продвигаться, если вы не используете свою власть, что-то может повредить вам. Иисус говорит, что когда вы будете наступать на змеи скорпионов, на всю силу вражью или на всякое противостояние, когда вы будете это делать, ничто не повредит вам. Не останавливайтесь, не переставайте идти вперед, боясь, что то, через что вы перешагиваете, может подняться и повредить вам. Оно не причинит вам вреда, пока вы продвигаетесь вперед через него. Вот почему часто люди, говорящие «ничто не повредит» мне, разочаровываются. Если вы не используете свою власть и не продолжаете идти, а останавливаетесь и позволяете противостоянию добиться своего, оно повредит вам. Но тем, кто применяет свою власть, кто продолжает идти вперед, кто перешагивает, перешагивает и перешагивает через противостояние, ничто не повредит в их продвижении. Аминь. Враги не могут удержать их. Враги не могут остановить их продвижение. Ничто не может повредить плану Божьему, их продвижению. Их развитию согласно Божьему плану. Аминь? Аминь. Если враг восстает против нас, нам обязательно нужно противостоять ему. Как я уже говорила, если мы чему-то не противостоим, у него есть разрешение остаться. Откройте со мной, пожалуйста, 16 главу Матфея. Матфея 16, 19. На русском прочитаем этот стих в переводе слова жизни». Матфея 16:19. Иисус говорит, ⁇ Я дам тебе ключи от небесного царства ⁇ И заметьте, как работают эти ключи. И что ты свяжешь на земле, то будет связано на небе. И все, что ты развяжешь на земле, будет развязано и на небе. Заметьте, действие связывания или развязывания начинается на земле, а не на небе. Он говорит, «Во всем, что вы свяжете на земле, небеса вас поддержат. Во всем, что вы развяжете на земле, небеса вас поддержат. Будь то связывание или развязывание, небеса вас поддержат». Заметьте, здесь не сказано, что небеса занимаются связыванием или развязыванием. Чтобы действовали небеса, что-то должно быть сделано на земле. Понимаете? Мы, те, кто на земле. Почему все начинается с того, что мы делаем здесь? Потому что Иисус уполномочил нас. Он сказал, «Я дам тебе ключи от небесного царства». Во имя Иисуса мы связываем во имя Иисуса мы развязываем. В жизни что-то нужно остановить, а что-то наоборот должно прийти, так? Что-то нужно связать, а что-то нужно развязать. Связывайте болезни, связывайте недостаток. То, чего вы не хотите, свяжите, чтобы оно прекратило действовать против вашей жизни. Если вы не прикажете этому остановиться, небесам нечего будет поддержать. Позвольте вам сказать, Дух Святой – Осуществитель, но Он осуществляет то, что мы говорим. Если мы не говорим, Ему нечего осуществлять. Когда мы перестаем говорить, Он перестает осуществлять. Он осуществляет, пока мы что-то говорим. Аминь. Сила Духа Святого поддерживает нас. Небеса поддерживают нас. Дух Святой, Представитель Небес. Аминь. Итак, связывая что-то, мы говорим, «Ты больше не будешь действовать в моей жизни». Нам нужно запрещать определенным вещам действовать, а определенные вещи нужно высвобождать, развязывать, чтобы они пришли в нашу жизнь. Помните, Иисусу предстоял триумфальный въезд в Иерусалим, а было предсказано, что он грядет, сидя на осле. И он сказал своим ученикам, «Пойдите в такое-то селение, там будет осел, на которого никто не садился. Он привязан. Пойдите, отвяжите и приведите его ко мне». Обратите внимание, Иисус здесь исполнял Писание, потому что было пророчество, что он грядет в Иерусалим, сидя на осле. Итак, он сотрудничал со Словом. Он давал указания в соответствии со Словом. Ему нужен был осел, но он был привязан. Было недостаточно того, что Бог сказал это. Иисусу нужно было использовать свои слова, чтобы дать указание отвязать его. И когда он сказал это ученикам, они пошли туда, куда он сказал, и все произошло так, как он сказал. Он сказал, если хозяин попытается остановить вас, скажите, он надобен Господу. Он даже сказал им, какие слова сказать, чтобы отвязать осла. Божье Слово говорит нам, что сказать, чтобы развязать что-то. Если то, что вам принадлежит, не действует в вашей жизни, развяжите это своими словами. Как развязать? Он скажет вам, что сказать, провозглашайте Слово, и оно развяжет, высвободит то, что связано. Так сказал Иисус, «Вам дана власть, и связывать, и развязывать». Аминь. Аллилуйя. Чего недостает в вашей жизни? Скажите этому прийти. Ну, я жду, пока Бог пошлет это. Небеса ждут, пока вы своими словами развяжете это, чтобы они могли поддержать вас. Потому что наша победа начинается с того, что мы говорим на земле. Победа уже принадлежит нам, но земля должна что-то сказать, чтобы эта победа начала действовать. Аминь. Аллилуйя. Власть, которая нам принадлежит, действует только в соответствии с небесными сводами законов. Точно так же, как полицейский не может просто выйти на улицу и делать с людьми, что ему вздумается. То, что он говорит и делает в обществе, должно быть подкреплено законом. То, что вы говорите, связываете ли вы или развязываете, должно быть подкреплено Словом. Вы не можете просто выдумывать что угодно. Слово должно быть в ваших устах. Вам нужно знать, на каких местах Писания вы стоите. Аминь. Когда кто-то подходит ко мне и говорит, «Пастор Нэнси, не могли бы вы возложить на меня руки и помолиться за то-то и то-то?» Я отвечаю, на каких местах Писания вы стоите? Ну, ни на каком конкретно. Но вы и не получаете ничего конкретного, так? Знайте, на каком законе вы стоите. Какой закон из книги вы применяете. Аминь. Связывать и развязывать нужно на основании книги закона. Аминь. Вам нужно применять конкретное слово. Небеса поддерживают применение власти на основании слова. Аминь.